всем привет сейчас мы с вами приготовим японский суп с мясом птицы для этого нам понадобится бульон рис соевый соус яйцо куриное мясо шампиньоны капуста морская зелень рис и капусту промываем добавляем воду на два сантиметра выше риса добавляем соевый соус И наш рис с морской капустой мы отвариваем варим это все на среднем огне с открытой крышкой пока не впитается вся вода готовый рис с морской капустой накрываем крышкой и убираем на 20 минут В процеженный наш бульон кипящий добавляем оставшийся соевый соус Мясо птицы. Добавляем грибы. И взбитые яйца. Все это варим до готовности мяса. В глубокую посуду выкладываем рис с морской капустой и наливаем сверху наш супчик. Посыпаем его зеленью и можно кушать. Приятного аппетита!